привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас с вами уникальная возможность вы знаете что мы находимся на мартиник и это то место где финиширует мини Трансат. и сегодня у нас будет с вами возможность взять интервью у ирины грачевой девушка которая участвовала в гонке мини Трансат. И она находится здесь, также на Мартиник. Ну что, друзья, теперь давайте встретимся с Ирой и узнаем, как прошла ее гонка. Ира. Привет. привет. Вот, наконец-то мы встретились. Ну что, поехали к нам? Поехали. Добро пожаловать на Мушу. Спасибо большое, спасибо за гостеприимство. Слушай, ну раз мы уже здесь, я задаю вопросы, а у вас эти вопросы наверняка есть, и мы на них будем сейчас пытаться ответить. А, расскажи, пожалуйста, вот почему яхтинг, почему, например, не самолетики? Ну случайно сложилось. С детства занимаюсь яхтингом спортом. На оптимистах начинал? Не на оптимистах на кадете, но все равно это была детская парусная школа и с тех пор я как-то даже не представляю, как по-другому проводить свое свободное время. Тогда все каникулы были в яхт-клубе, потом в институте тоже. После я начала работать и отпуск всегда яхтинг, всегда регаты. А Сейчас это у тебя... да, большая, пар... большая часть жизни. То есть тебя родители отдали на спорт? Я сама себя отдала. Я самостоятельная девочка еще с тех пор. Это есть просто такой анекдот, когда э, совет родителям, отдайте детей на парусный спорт, и у них никогда не будет денег на наркотики. То есть у тебя получилось с самого детства, ты занималась парусным спортом, и ты занималась именно спортом, ты видишь яхтинг именно в ключе спортивного яхтинга. Или все-таки крузинг отчасти тоже присутствует? Нет, для меня это чистый спорт, всегда был. И это, это, конечно же, воспитание, потому что сразу после парусной школы детской я попала там еще тинейджером, будучи попала подростком по-русски. Тинейджером нормально. Окей, хорошо. У нас терминология такая часто, за нее нас периодически ругают. Поэтому у нас will be teenagers. Так вот, будучи еще подростком, тинейджером, я попала в сильную спортивную команду, и там меня закалили, именно как спортсмены. Сейчас круизинг случается со мной очень-очень редко, как правило, это скорее доставка каких-то лодок, все-таки спортивных, куда-то к месту старта, но редко. Вот. То есть после яхтинга отдыхать на яхтинге не хочется. Нет, понятно. А что это была за команда? Это была команда Василия Алексеева. Команда до сих пор существует, сменилась лодка, но команда по-прежнему выступает на высоком уровне в Санкт-Петербурге, ну, скажем так, в российском кругу. Вот команда Василия Алексеева. Квартет называется. Класс. А сколько ты была в этой команде? Мы 9 лет с Васи отходили. Ого. Да, 9 лет. И многому я научилась там, и много ответственности я там начала на себя брать. Именно поэтому сейчас я нахожусь здесь, где я нахожусь. Ну, скажем так, в статусе яхтсмена одиночки, то есть сам себе капитан и на мартинике. А скажи, вот э, насколько большая разница между тем яхтингом, с которого ты начинала, и тем яхтингом, в котором ты сейчас находишься? Потому что ты сейчас э, в профессиональном спорте, считай, да, то есть, э, в всяком случае, те гонки, в которых, с которой ты пришла сюда, это уже далеко не любительский класс, то есть, это ну, профессиональный спорт. Ну, э, по поводу профессионализма, это очень тонкий вопрос, потому что считается, что ты становишься... С одной стороны, профессионализм – это, безусловно, твои знания, твои навыки. Э, Когда ты деньги получаешь вот, за то, да, что ты делаешь. С, <смех> а, с, с еще одной стороны, получаешь ты за это деньги или нет. А, поэтому я себя позиционирую больше как любитель, потому что а, если кто-то ошибочно думает, что мне кто-то отвалил кучу денег, что я получаю зарплату, что я профессионал... и Нет, я трачу все, что у меня есть, и, безусловно, я сейчас в своем проекте, вот мини Трансат, была вынуждена искать спонсоров, потому что а, это очень, очень, очень дорого для меня. Вот, поэтому я себя, скорее как профессионал, не позиционирую с той точки зрения, я не получаю какого вознаграждения я делаю это по чистой любви то есть это просто энтузиазм это энтузиазм парусный энтузиазм да это парусный энтузиазм но уровень конечно же на котором проходит регата одиночников во Франции в которых я участвую это безусловно уровень высокий и с точки зрения опыта знаний которые требуются которые накапливаются в процессе этих гонок безусловно можно сказать что это уровень профессиональный я хочу напомнить, что Ира пришла на Мартиник вместе с гонкой Трансат, которая стартовала в Ларошеле, И на Мартиник это был, была финальная точка, куда эта регата пришла. Но у меня по этой регате к тебе есть миллионы маленькая тележка вопросов, потому что я больше крузер. То есть я к спорту имею не очень прямое отношение. И, признаться честно, я не очень э, следил за гонкой. То есть, ну, У меня в ленте друзья писали, что вот там то-то, то-то, то-то происходит. Но я не был глубоко в деталях. И я думаю, что будет очень интересно рассказать, что это за гонка, почему это именно такой класс лодок, что это за лодки. Ну, вообще, то есть, в принципе, э, немножко больше информации. И, собственно, гонка по милям. Сколько там mm -hmm. от Ля Рошеля до... Э, ну, вот чуть-чуть больше деталей. Ага. А, гонка мини-трансат проводится раз в два года. Изначально в гонке больше 40 лет. В... два года назад отметили 40-летие. А, изначально старт давался из Англии, она зародилась в Англии. А, и постепенно перекочевала во Францию. И вообще можно сказать, что Франция на данный момент является столицей одиночного парусного океанского спорта. Вот, гонка мини трансат проводится раз в два года, Старт, точка старта все время меняется, точка финиша тоже ну, меняется. А, а где этом... были, извини, предыдущие? Потому что здесь понятно, сейчас mm -hmm. э, на Мартиник, но Мартиник я не видел, чтобы здесь были э, финиши. То есть где были раньше? А, я не могу сказать по всем годам, Нет, как, по всем как не проводилась надо, Легата, но в какой-то момент она стартовала в городе Дуарнене, это граждан Франции и финишировала в Бразилии. То есть пересекала экватор, Дэлдрамс, uh, uh, вот такой тяжелый, длинный маршрут. Uh, по расстоянию это около 5000 был и тот, и этот, да? Или uh, больше? Сейчас у нас общий маршрут гонки 4050 миль, конечно же, до Бразилии это было больше. часть Прошлогодние были наверняка в воды лупе финиш? Да, а, два года назад был все-таки Лемарен Мартиника, да, а до этого было несколько раз была в Понял. А скажи, сколько лодок участвует? Изначально... Ну, вот в этой гонке, давай вот уже будем говорить о той гонке, в mm -hmm. которой э, ты шла. Да, изначально ограничение 84 лодки, это такое стандартное ограничение, но в этом году было настолько много участников, настолько много людей, которые подготовились, а подготовиться к этой гонке очень непросто, это очень затратно, как финансово, так и морально, и своим временем, что организаторы расширили до 90 участников. Но, к сожалению, трое были вынуждены выбыть еще до старта. Один сломал ногу прямо перед стартом, другой Правильно. сломал руку прямо перед стартом. Ну, одному не удалось договориться с работой, с деньгами, с собой, в общем. И в итоге нас было 87 на старте. А скажи, пожалуйста, вот лодки все одинаковые, то есть это монокласс или вот? как э, люди вот, на каких лодках собственно гоняют в этой гонке это называется box rules box rules подразумевает что есть определенные ограничения которые обязательно нас начался письма. дождь тропический дождь не обращаем внимания блин не обращаем вы понимаете у нас закончился дождь поэтому мы решили открыть себе его может быть вы конечно не видите никакой связи между этими да, двумя действиями <laughs> но тем не менее перерывчик имел место быть поэтому продолжим а, делать да, продолжим про бокс рулс бокс подразумевают что лодки ограничены какими-то основными размерами но также есть какая-то свобода, какое-то место для творчества в вооружении, оборудовании. И а какие ограничения? Вообще ну, какие габариты лодок. У Миника основные ограничения вообще для всех это шесть половиной метров в длину. 3 метра в ширину, ограничения по осадке длине келя. Осадка для серийного флота 1,6 метра, для прототипов 2. А ты сказала, для серийного и прототипового, Это да, два разных да. класса? Да, да, сейчас расскажу. Ага. Вот. И длина мачты. Для серийного флота от уровня воды это 11 метров, для прототипов 12 метров, длина бушприта, для серийников 2,40, для прототипов 3 метра. Вот Это основные коробочки, в которые нужно вписать свою яхту. И 7 парусов по весу нету никаких ограничений конкретно по ну там уже есть такая тема вот если подходить к тому у нас серийные лодки прототипы да весь флот делится на два типа серийные лодки и прототипы прототипы не ограничены в материалах не ограничены в конструкторских идеях могут использовать все что угодно например это водяной балласт перемещаемый водяной балласт для откренки это фойлы, а, фойлы а, тоже, крылья, да? фойлы или шверты дополнительно к келю которые позволяют лучше выходить на ветер. Они используют карбон, они, в общем-то, практически все современные прототипы построены из карбона. Мачты, крылья. Ну, на самом деле не ограничена. Не ограничена абсолютно фантазия конструкторов, только вот эта коробочка, в которую нужно вписаться. Серийные лодки наоборот. Они очень сильно ограничены по используемым материалам, ограничены проектом. То есть, чтобы стать серийным проектом, производитель должен построить как, и зарегистрировать как минимум 10 лодок в пределах правил. Вот И в пределах тех ограничений, которые прописаны для серийных лодок. Кому интересно, на сайте класса мини есть вся, Я вся подробная информация. Я сделала ссылочку да. на сайты, чтобы просто было можно а, почитать. Да. А для чего это сделано? Для того, чтобы ограничить стоимость лодки максимальную. А потому что с чем мы все время сталкиваемся? Что в парусном спорте, это технический спорт, значит, в какой-то момент начинают побежать тупо деньги. Ну, в принципе, как и в любом спорте. Да. А мы все-таки хотим, чтобы побеждали люди. Вот. Поэтому французы сделали вот такой вот шаг не только в классе мини, но очень во многих классах. ограничения по материалам, ограничения по оборудованию, чтобы стоимость лодки не превышала определенную сумму. А можно сказать, какая доступна? вообще стоимость лодки для прототипов и для серийных? Ну, ну, порядок, то есть, ну, не нужна, понятно, точная цифры, просто угу. общая информация. У нас продолжают гоняться старые лодки. Самые старые лодки, финиширующие сейчас, больше 20 лет. Ой, можешь рассказать, извини, я перебью про номера, потому что это очень важный момент. В этой гонке можно определить, насколько лодка старая исключительно по номерам. Да, каждому минику присваивается номер по порядку, да, построен. То есть, номер не соответствует какому-то году, просто, что эта лодка была раньше раньше. 500 лодка, да. это 502-я лодка. 502 лодка, значит, была на две свежее, да, да, да, чем 500. Да, да. А 900 совершенно скорее всего это вот этого да. года лодки. Да. Вот если я хочу купить новую лодку, сколько будет стоить новая серийная лодка, готовая подгонки? Э -э -э -э Подготовленная новая серийная лодка вместе со всем вооружением оценивается в 90-100 тысяч. Это евро, Да. А если это прототип, ну тут нету предела, а -а -а -а. Любая, любая, умножайте слабая. на любую цифру, вот любую берете из таблицы цифр, умножайте <сpercets> на, на это ну, 100 тысяч. Ну, ну, давай скажем, что ну 300. На самом деле э, поддержанный э, прототип, который по-прежнему выигрывает, самый лучший проект. Э, он не новый, поэтому мы не говорим о стоимости новой лодки, но я знаю, что его продавали в какой-то момент за 150 тысяч, что, в общем-то, не очень дорого, но, естественно, лодка поддержанная требует обновления, поэтому после этого ты вкладываешь еще. То вот. есть, грубо говоря, если у меня есть 100 тысяч долларов, я прихожу, говорю, где здесь окошко деньги дать, такие окошко вот ты так кладешь в окошко деньги и погнал нет ты кладешь в окошко деньги да да потом ты ждешь ждешь приходишь пинаешь производителей пинаешь производителей парусов пинаешь всех пинаешь сам себя рвешь на себе волосы и после этого может быть ты погнал потом все начало ломаться потому что как это потому что это лодка вы уже знаете что в лодке все ломается да и новые лодки ломаются потому что они новые. не ломаются а. Амель, Старый, Амель стар... и Хайлберг Расси. это две лодки которые не ломаются и новые лодки ломаются потому что они новые старые лодки ломаются потому что они они уже да. и после того как ты наломался ты уже начинаешь понимать свою лодку чувствовать и получать удовольствие и результат слушай но это же не только деньги да то есть ты рассказывала мне это небольшой спойлер до того мы уже пообщались о том, что э, совершенно, если даже у тебя есть деньги, это совершенно не значит, что ты можешь попасть и участвовать в этой гонке. Тебе нужно пройти там квалификации, поучаствовать в гонках. То есть это долгий проект, это да. как подъем на Эверест. То есть тебе нужно много лет готовиться. Вот можешь да. рассказать, какая вот нужна подготовка для того, чтобы в трансате пойти? А, нужно пройти квалификации в общей сумме две тысячи с половиной а, миль. Это же не одна гонка, это же много. Это игрок. не одна гонка, да. И, и эта квалификация делится на две части. Тысячи миль, одиночное плавание, безостановочное, когда ты просто идешь по определенному маршруту и делаешь определенные задания, выполняешь технические, которые э, организаторы э, тебе предоставляют. И э, второй этап это... Pues это, тест. это грубо говоря тест на твою да. компетентность не, не совсем так это еще э, готовит тебя к э, нахождению тебя и твою лодку нахождение вместе в океане длительное время потому что тысячи миль это что это от 7 до 10-11 дней как где, у хорошо а без как у вас хорошо вот люди <с ходят так быстро да да ходят быстро но на лодке 6 половиной метров то есть размером внутри как большая но все-таки машина и ты там живешь в этой стиральной машине уже порядка 10 дней и это тест потому что за эти 10 дней случится все с тобой и шторм и штиль, ну и поломки лодок и поломки с которыми и, надо да? будет, и ты будешь как-то коммуницировать с проходящими судами то есть по сути ты оказываешься в таких условиях которые потом могут с тобой случиться в океане одиночной длинной океанской гонки да кстати мини трансад это одиночная гонка в которой по регламенту запрещено использование электронных систем навигации да. то есть вы можете использовать просто gps который показывает текущую позицию и бумажные карты на которые вы наносите свою позицию уже исключительно по gps да. и это одиночная гонка Да, одиночная гонка и естественно по как поскольку это гонка, любая помощь со стороны запрещена и любая коммуникация с Землей полностью запрещена. То есть ты не можешь получить прогноз погоды с Земли, но есть какой-то прогноз погоды, который тебе говорят организаторы? Да, я не могу связаться со своей командой, которая мне расскажет про прогноз погоды и, может быть даст какие-то рекомендации или получить ее со спутника каким-то образом. Но, естественно, идти вслепую – это... Слушай, ну а как ну. это контролируется? Ну, это же никак не контролируется, если ты там по спутниковому телефону позвонишь, и тебе расскажут, какая погода тебя ждет. Это... Нет, ну, это... я имею в виду сейчас чисто в теории, да, да? то есть это исключительно, ну, спорт яхтенный, он джентльменский, да. поэтому да. здесь это просто не да. делается. Но вообще, да. это, ну, технически у кого-то в теории возможно. А, в теории возможно, конечно же, в теории возможно, но, если честно... Когда ты находишься вот с этими людьми на протяжении двух лет, вот этих квалификаций, гоняешься регаты, борт о помогаешь друг другу, и а, ты просто не представляешь, а, как вот я сейчас возьму спутниковый телефон и буду его использовать, никому об этом не скажу, это просто как бы себя не уважать, наверное. Ну, это некрасиво, и, я согласен. Совершенно, конечно. да, и мы не за этим идем в класс мини. И, ну, класс -мини это все тут... так думают или это не все? Я чисто в теории говорю. Чисто в теории. Мне кажется, что те люди, которые добираются, в итоге проходят... как Все эти квалификации, это очень тяжело. И все эти там, проведенные два года во Франции, это тяжело. И те люди, которые думают о том, что можно читить, взять с собой спутниковый телефон, мне кажется, что они отберутся, отсеются раньше. Потому что это определенный характер людей, которые просто... Ну, они читят не только в этом, но еще в чем-то. Они просто не, не дойдут. Да. Нет, на самом Доставка деле, имея обучать. даже телефон, э, ты сильно много не получишь. Ну что ты получишь, да, там более какой-то детальный прогноз погоды, но от этого все равно ничего не поменяется. Того прогноза погоды, который вам дают организаторы, мне кажется, достаточно. То есть вы не получите более расширенную картину чего -то. Ты можешь получить э, интерпретацию от профессионального метеоролога, например, uh -huh. через телефон, а так, находясь один yeah. на один со своей лодкой, ты, ну, что мы получаем? Во-первых, мы получаем этот прогноз через э, SSB-радио, то есть, коротковолновое радио, которое для нас работает в одну сторону. Только получить. Первое. Ты должен выбрать... Ты, ты знаешь, что прогноз будет предоставляться в 3 часа дня. И это будет единственная возможность. Ты должен настроить свою лодку так, чтобы за это время, пока ты сидишь там и принимаешь его, ничего не случилось. А, потому что это может произойти, когда шквалит или ну, что-то происходит. Ну, вы же не идете в комфортном режиме, Нет. вы же идете постоянно да, на все да, деньги. Постоянно есть... да, постоянно форсируешь. Потом да, ты должен изначально настроить свое оборудование, провести антенны и поддерживать его в рабочем состоянии. Как лодке. минимум, батареи заряжены. А, да. Но это на батарейках работает радио, но как минимум обеспечить чтобы оно не промокло, не сломалось, не упало. А в такой маленькой лодке, где все время приходится все... Ну, Ее же болтают еще да, сильно, да, да. Потому, Это большая не, лодка. У -у. Не всегда просто. Потом ты должен а, принять на французском английском языке прогноз приходится с помехами. Ты должен разобраться, ну, что, да. что, что там говорят, записать, каким-то образом сделать для себя какую-то визуализацию. Я на картах рисую, у меня такие специальные карты. Ну, по... Просто как грип файл по по только карандашка. Да, да, и... да, сама себе рисую такой грипп-файл на два дня вперед. И ты должен проинтерпретировать, то есть построить свою стратегию, где ты хочешь оказаться там, через сутки, через двое. И опять же, прогноз – это прогноз, это не то, что происходит в реальности. Ну, вы, я думаю, что на самом деле это то, что происходит в реальности, просто вы получаете неполную метеосводку. Что вы получаете? Ветер? Мы получаем силу ветра, направление ветра, состояние ну, боюсь, моря, да, давление, атмосферное давление mm – -hmm. это обязательно. Ну, иногда нас предупреждают, что, допустим, в этом районе будут шквалы и штормы. Ну, то есть, грубо говоря, Всё. там uh, cloud coverage у вас нет. этого нету, да. Нет, то есть, нет. По поэтому у вас прогнозы они в принципе не совпадают. То есть, там таких параметров как кейп, вы не получаете. Нет, там, нет, нет. Ну, так, нет. Поэтому он совпадает, ну, чисто условно. И опять же, мы получаем прогнозы. Там весь океан делится на зоны. В прибрежной мы получаем прогноз на центр зоны. В прибрежной зоне. Ну, естественно, он может меняться, потому что да. ветер же. Да, двигается. в прибрежной зоне вот эти вот квадратики зон, они будут там, я не знаю, 200 на 200 Дальше в океане это может быть 600, ну, не, больше, на 600. Больше, Ты получаешь да. только данные на центр зоны. А что а ты можешь? Ну да, это может быть там край какой нибудь депрессии как Да, еще должен как-то да. рассчитать и в зависимости от того, что в реальности происходит, понять, где ты, кто ты и что с этим всем дальше делать. Вот. В этом как раз и есть искусство интерпретации этого прогноза и построения своей стратегии. А скажи, пожалуйста, вот ты вышла э, из Ля-Рошеля, да? Э, какой вот первый лэг был, э, какой, какую дистанцию вы покрыли и какие были условия погодные? Первый этап 1300 миль. Самое сложное было это выйти из Биская, потому что на момент, там, там часто да, на момент старта приходил циклон за циклоном. Он приходил не, не в сам Бискай, но он приходил, вот цеплял Бискай, создавал для миника огромную волну. И главное, что циклоны шли одни, один за другим, и нам пришлось ждать... Около двух недель старта нам откладывали, откладывали, откладывали, потому что просто... Просто не могли технически выйти. Просто небезопасно, они полфлота потеряют. Просто полфлота сломается, нам надо было идти в лавировку против а, высокой... Ну тут меньше конкуренция Дальше был такой момент огибания мыса Финистера. Оно может быть очень сложным, если ты подходишь к мысу Финистер вместе с циклоном, и особенно с холодным фронтом. Это может быть очень трагично, поэтому именно из-за этого тоже нас это просто течение, течение с ветром встречается, и ветер, волна, резкая волна. И там акселерация, там все время зона акселерации. Если у нас приходит холодный фронт, это значит, что он приходит с юго-западным ветром, который меняется потом на северо-запад. Ага. Вот. И холодный фронт всегда приносит с собой акселерацию. Акселерация усиливается, потому что вот этот воздух оказывается зажатым между ну да, да, да, да. и береговой линией. И получается такая труба, бы, труба такая, да, что там 60-70 узлов в такой... Легкий бриз. Да, В такой ситуации можно спокойно получить. И, конечно же, нас еще от этого пытались уберечь. Вот. А дальше был достаточно свежий ветер вдоль португальского побережья. Ну там же еще течение португальской идет. Да, но в этом году стратегия так разыгралась, что к побережью жаться не надо было, просто стратегически было невыгодно, и в общем-то практически все взяли морем, спокойно прошли со стабильными ветрами, потом ну, потом были некоторые стратегические нюансы, в общем, которые мне удалось преодолеть очень достойно. А сколько времени заняло вот от Ля Рошеля до у меня чуть меньше 10 дней то есть 1300 вы проходили чуть меньше чем за 10 дней да у нас, у нас а. флот не очень однородный лодки все-таки разные да несмотря на то что это бокс рус скорость у них разная у современных проектов скорость больше чем там у моей лодки моей лодки уже 15 лет и Куплена она из финансовых соображений такая. Конечно же, мне хотелось купить что-то очень современное и сразу заявки на Лодки ну, но... это всегда да, под да, бюджет. Да. То есть это да. как бы даже не стоит об этом упоминать, потому что да. покупается то что, то, что покупается. Поэтому у лидеров флота, у прототипов это от 6 до 6-7 дней. Занял этап у меня около там 9 с чем-то, почти 10. У самых подстающих двенадцать. Трубо говоря, у тебя получилась средняя скорость 5,5. А, ну вот я как не считала. Опять, Опять дождь! Очередной дождь закончился, как вы понимаете. Я не мог это просто так оставить. Итак, мы закончили на том, что ты дошла до Канар. Да. Вот я знаю, что после Канар была самая жесть. Да, второй этап выдался достаточно трудным, по прогнозу казалось, что все в порядке, как маршрут выглядел таким зеленым, сфотой, желтыми пятнами, нет, не лайт, а далеко не лайт, понятно, что он рабочий, но стратегия была такая какая-то, вроде бы, понятная. Не сказать, что экстремально сильный ветер, но по факту оказалось, что сразу, выходя из Лас-Пальмаса, мы получили зону акселерации, и некоторые лодки сломались, были вынуждены вернуться, подчиниться и продолжить. Для меня это прошло спокойно, более или менее, у меня там были нюансы, но... Я видел, что одна лодка на Капу по-моему, зашла. Да, да, но это было уже после. Вот, а после оказалось, что в среднем у нас дует 20-25, это достаточно когда. Когда я да, дует 20-25 вроде бы кажется, что это не трудно, но когда дует так на протяжении многих дней. Ну, оно стоят... раздувает волну, и плюс лодка 6 метров. А, лодка это... 6,5 метров, и плюс тебе да, для выполнения каждого маневра, каждого ну, поворота Фордовин, нужно перенести весь балласт, потому что мы несли с собой. Максимальное количество воды, например, на моей серийной лодке 140 литров, плюс спасательное оборудование. Все это используется для откретки. Ну, плюс а... я видел, у вас там куча банок с метанолом. А, да, метанол. Ну, как бы все, что нужно человеку, одиночнику, чтобы пройти, прожить в море, хотя бы там, я не знаю, 25 дней, хотя это, бы 25 дней это нормально прожить в море это дофига всего <свят> да, что нужно перемещать физически в маленькой лодке которая как бы норовит в этот момент пока ты все это перемещаешь прочнуть. <свят> вот. Слушай, а для чего метанол <свят> Понятно, что, у вас же двигателей нет. Да, Понятно, что в одиночку мы ходим не все время на руле. Это автопилот. Автопилот достаточно навороченный, потребляет огромное количество энергии. Мы вынуждены все время заботиться о том, чтобы у нас система подачи энергии была бесперебойной. То есть это генератор, грубо это говоря. Это генератор, да. Метаном нужен для, это называется, fuel cell, топливный элемент, который выступает... В роли генератора заряжает батареи. А сколько, насколько эффективно, сколько ампер, условно или там ватт, не знаю, У -у -у как угодно, выдает вот этот генератор на метаноле? Они бывают разного объема. На миниках обычно устанавливают FOE э э э э 140, он выдает новый примерно 5,5 ампер. Этого достаточно. 5,5 ампер. То есть это не очень эффективное устройство. Просто у нас маленький объем, нам не требуется больше. А у меня... сколько у вас ампер вообще потребляет лодка? <свот> у меня лодка потребляет, когда она работает, вот все включено uh -huh. и работает автопилот в хард режиме, примерно четыре с половиной. То есть, грубо это говоря, это вот э, лимит, который э, с небольшим запасом ты даже можешь немножко заряжаться, да. ну там очень слабенько, но все равно. Не, ну, нормально, нормально. Если у тебя есть постоянно один ампер, хотя бы входящий, это нормально заряжает батареи. Но вы же не все время жжете этот метанол, а... Он же у вас не стоп горит. А, как М -м. правило, ты вводишь свой генератор в автоматический режим, то есть когда напряжение падает до определенного уровня, он сам включается. Когда а, заряжаешь, то... заряжается до определенного уровня, он сам выключается. То есть я сделаю ссылочку, чтобы можно было внизу под да. э, почитать, открыть, э, что это, собственно, такое. Потому что для меня, например, это новая технология. Угу. Ну как, технология, может, не новая, но да. я такой не слышал, потому что мы такой не пользуемся. Угу. У нас что? там дизель запустил там, на 7 киловатт и жги. Это очень-очень удобно, бесшумно. Он не шумит, да? Вообще не шумит, вообще не шумит, да. На мой взгляд, идеальная вещь, но стоит денег, как и все. А сколько стоит вот такой генератор на метаноле? Ну, вот такой вот небольшого объема, по-моему, стоит около 5000 евро. Ого, то есть это такая недешевая штука? Да, плюс, опять же, ты должен постоянно покупать метанол. Ну, метанол не очень дорогой, в Текстуре. Канистра 5-литровая стоит в Франции 40 евро. А, 40 евро. это не совсем дешево? Нет, и, например, я потребляю литр в сутки. Ну, это достаточно эффективно все да. равно. Да. То есть да. это у тебя 20 литров, 4 канистра да, на 20-дневный да. переход, это нормально. Да. Ну, плюс еще, конечно же, у нас у всех есть солнечные панели. Ну, и вы, наверное, заряжаетесь, то есть, грубо да. говоря, ночью может работать метаноловая печка. Да, днем, днем а... все переходят на солнечные панели, но иногда получается так, что они оказываются большую часть дня в тени. В зависимости от галса, Ну, если Бывается, такая погода, побывать, они да, очень эффективные, конечно. Да, бывает просто очень облачный день, поэтому все несут как минимум два источника питания, два источника подзарядки. Ну и плюс батарейки на случай там своих а, каких-то альтернативных источников там. Да, GPS. да, да, да, да, есть еще как бы все время. Как когда ты идешь в одиночку, у тебя все должно быть в двойном экземпляре. Все. А некоторые, а некоторые вещи в тройном экземпляре. Военная и технология, все дублируется. Да, и желательно, чтобы они, если мы говорим об электронике, чтобы это все питалось от разных источников. Слушай, пожалуйста. а скажи, пожалуйста, что вот теперь мы подойдем, наверное, к самому вот, кульминации. Да? Что у тебя случилось на переходе? Потому что я знаю, что у тебя были проблемы с лодкой. Да. Ну, на самом деле, немножко я издалека зайду, зайду с того, что этот проект свой я готовила очень долго, на протяжении двух лет непосредственно во Франции со своей лодкой, а подготовку я начала заранее с медиа-активности, с того, что я писала статьи, ездила. Извини, и... а сколько всего ушло на подготовку? Вот ты считаешь, вот, с момента зарождения идеи, то есть я хочу вот, мини трансат? и э, до того момента как ты э, ну, была стартовая отмашка и ты вышла сколько времени пошло примерно три года но ну, это Прошло это сервис это сильный проект три года да. это не такое знаешь это не спонтанное решение нет. я хочу и я пошел не, -не, -не. Нет, это, это сильный... сильная подготовка да и опять же ты узнаешь насколько это все серьезно только в процессе это так кажется что я отгоняю мини-трансад и все вот такая стоимость вот лодка нет оказывается что очень много факторов, и это не всегда связано непосредственно с гонками. Чтобы финансировать свой проект, мне приходилось с самого начала искать спонсоров, мне помогло огромное количество людей, за что им огромное спасибо. Но и мне хотелось отдать им что-то в ответ, поэтому у меня было много медиа-активности, я старалась рассказывать о каждом своем шаге, чтобы люди просто знали, что происходит, чтобы они могли сделать что-то подобное или просто вдохновиться. Я скажу, что это, это дополнительная работа, это целая, по объему это полностью... А скажи, а кто были э, у тебя спонсорами? Я так понимаю, что это не секретная информация? Нет, да? конечно, не секретная, да. Основными спонсорами были компании, где я работаю. Компания Nord Consulting, Санкт-Петербургская была моим основным спонсором. Компания Grifon французская, наш партнер. Ну, uh, я видел рекламу лодки на лодках Грифон.фр, yeah. да? Uh, нет, это другая это компания. Другая? Да. А, а, да. Большую помощь оказала компания Фордан интригата Санкт-Петербургская. Они сразу потянули кучу небольших спонсоров как краски оборудования оборудование дек Компания SaleRobs веревки производит у нас в Петербурге. Наверное. Вы видели, вы видели, человек тоже назвал это веревками. Да. Не Lines. веревки, вот и канаты. Вот. Вот, вот так и вот. И вот. Потом удалось благодаря тоже нашим питерским контактам получить спонсорство от компании Ullman Sales, которые очень сильно помогли с парусами. Вот потом Аквапак компания и компания Мобильный век в Петербурге, которая дистрибьютор Аквапак. Аквапак это что? Аквапак водонепроницаемые сумки и чехлы. А, понял. То, ну да, драйбеги. Да, да, mm -hmm. Вот, были небольшие спонсоры, как французская компания Le Faisel, предоставляющая специальную еду компания «Часовая мануфактура» в Москве. Московская часовая мануфактура. Слушай, 6TX. а скажи, извини, по поводу еды. Да? То есть ты сказала, что была какая-то специальная еда. Uh -huh. То есть вы не пошли в Carrefour, допустим, во Франции и купили, там, не знаю, э, консервы, консервы или там маринованную курицу, да? То есть чем вы питались на переходе? А, ну на, на таких лодках готовить особенно времени нету, да, нету оборудования. Да и нигде. Да, да, да, мы должны. не хочется. Да, поэтому все это достаточно примитивно с точки зрения. У меня есть джетбойл с поллитровым объемом называется, ну, чаши, в которой ты греешь, и есть химический пакет, это zip пакет куда ты кидаешь химэлемент, кидаешь вот этот пакетик с едой, чуть-чуть воды, это все согревается. Вот, и питаемся мы уже предподготовленный, либо фриз-драйт это сублимированная еда, либо стерилизованная, то есть уже готовная, расфасованная по пакетам не мной, а производителями, в этих же пакетах она согревается, и ты уже ешь, не знаю, например, Курицу Кари. А можем Уже мы такую готовы? штуку где-то получить одну на, на пробу? А, да, я думаю, что мы с ребятами договоримся. Класс. Да. Но мы на самом деле используем у себя тоже. У нас есть, не помнишь, как она звалась, трекинит по-моему, у нас, да, американская еда. Там такие пакеты. Их там в зип отрываешь, открываешь, заливаешь кипятком, закрыл, да? и да. через там полчаса это, да, получается... Да. Вот это сублимат Это сублемат, а, да. Но ты говорила про другое сейчас. Да, стерилизованная еда. Ну, она просто готова там уже с водой. Мы просто это попробуем. Согреть. Да, так э, расскажи по поводу вот, того, что случилось. Что случилось так да. вот, да, я очень долго готовила свой проект, я вложила в это все свои силы, все, что у меня было, и я об этом говорю сейчас, чтобы просто понять, я с улыбкой об этом сейчас расскажу. Это улыбка такая, она не очень улыбка. Она не очень веселая, да, но философски пытаемся отнестись к... Потому что случилось. В общем, я уронила мачту прямо посередине Атлантики. Уронила, это значит, она отломалась. Да, это значит, она сломалась у меня в нижней части. Сломалась. А -за чего? Сломалась из-за внутреннего дефекта в тяги Иван Путенса, который. Ну, понятно, который да, понятно, что когда ты готовишься к такому проекту, ты готовишь свою лодку идеально, насколько ты это можешь сделать. Но вот. ты что не можешь технически хорябу... проконтролировать, все, насколько оно правильно собрано. То есть, ты, ты стараешься, ты ну, стараешься. стараешься. Все, что ты можешь сделать, ты делаешь перед стартом. Ты действительно вкладываешь огромное количество усилий и все деньги, которые у тебя есть. Поэтому, ну, просто уже были некоторые комментарии о том, что а кто готовил лодку, а что, что, что за фигня, да, как, куда вы смотрели. Да нет, нет, мы это, смотрели мы не, это мы не обсуждаем. А, есть, есть куча поломок, которые случаются, потому что оно потому поломалось. Что да. <laughs> потому что вот. Оно было нормальное, но поломалось. Да, вот, это, как бы, к сожалению, мой случай. Поломалась внутри лодки под палубой, и вся наветренная ванта прошла вот так вот. То есть я вырвала ее еще сквозь, сквозь, сквозь, сквозь конструкцию, да. сквозь корпус, да? Да, сквозь палубу, она у меня на палубе установлена не сбоку, а uh -huh, вот так, uh -huh. по центру. И, естественно, мачта сломалась. Это случилось на шквале, на То есть у вас, грубо ну, говоря, ванта просто улетела, ну, шрау. Улетела, да, все все вместе. И она просто на бок упала, вот, да? Да, мачта упала, А не пробила корпус? Нет, она болталась на том, что находится внутри мачты, это кабель. Ну, провода То, там, да. Там, на да, проводах. Ага. Они у меня были упакованы в оплетку из дайми. Ну, гофра это там или какой-то, да. Это очень прочный материал. и я тоже боялась, что начнет повреждать корпус, ее там так вот било, но я достаточно быстро смогла все это расположить таким образом, чтобы... Но ты мачту сохранила или ее отрезала и выкинула? Я ее в итоге выкинула, я ее разоружила полностью. Ну то есть, да, да, да, да, да, да. я оценила... Разобрала ее. Да, я, конечно же, сняла с нее все, что можно было снять, потому что это все может быть использовано дальше, потому что моим планом было, несмотря ни на что, дойти до финиша. Идти мне было 1200 миль почти, когда это случилось. Ну у тебя мачта отломалась просто по самый низ. Не, она отломалась на примерно 40 сантиметров выше гика. Ну, то есть первая треть где-то. Это даже ну, это не треть, это четвертая от, часть. Это, вот от палубы это вот столько осталось. А, ну у тебя же гик низкий. Да, а, да, понятно. у меня низкий да, гик, да. у меня маленькая лодка, вот столько от палубы осталось. и а, В итоге я соорудила после всего этого, я спасла, сняла с нее все, что можно было. Вставила вместо мачты ГИК, который был длиннее в итоге. Вот. И смогла двигаться, смогла двигаться дальше и планировала все-таки дойти, но оказалось, что скорость моя под такими парусами, она не очень высокая по генеральному курсу. И С какой скоростью ты шла? На сильном ветру у меня получалось три узла по генералке делать. Но я знала по прогнозу, что дальше ситуация будет очень непонятная. То есть там, ветер падает? Да, планировалось, что там... Ну, для меня это было еще долго идти с сильными ветрами, но предполагалось, что все равно направление ветра изменится из-за такого там зоны высоко, низкого давления среди потока высокого давления. И, во-первых, направление изменится, то есть я не смогу уже дрейфовать по ветру. Во-вторых, сила ветра изменится. Да, и в довершение всего у меня вышел из строя автопилот. Ну, то есть у тебя по прогнозам еще порядка месяца ты должна была находиться на воде с ограниченным количеством там, еды, продуктов. Да. Ну В теории это можно было там, получить, там арк идет по большому в счету. В теории все есть... можно было Не, делать, ну Я да. имею в виду, что чисто теоретически, но это большие риски, потому да. что если лодка... Ты встретишь какую-то лодку? Может быть, а если нет? Да, да. И опять же, я же без э, связи. Единственная связь это я могла написать в таком случае смс по организаторам, сказать, что я запрашиваю лодку сопровождения. Это ну да, да, да. Вот, если я остаюсь, то все лодки сопровождения прошли. Дальше либо я пытаюсь связаться с кем-то из судов вокруг э, с с помощью ВИЧФ радио. А вокруг никого нет. Не, ну естественно никого. То есть, никого. Может быть, там через 2-3 недели ну, ну, там, арк не бы подошел, но об этом не знает никто не знает. Да, да, кто, чего, куда. Вот. И в общем и целом э, э, я приняла решение покинуть лодку после трех дней, трех э, суток э, рейфа. Ну, ты же все равно должна была там и рулить на ней, и она же. Да. Но это тяжело. Да. Единственное, что ну, я дориховала по, пока по ветру, по течению, по волне с неясными перспективами на дальнейшем. Но просто уже было понятно по всем расчетам, что если я и смогу дойти до берега, то в неизвестно до какого... необозримом и... будущем. Да, в необозримом будущем, что будет происходить. Это большие риски, и риски неоправданные. Ну, это риски жизни, да, это не да. риски имущества. Да, Имущество да, да, тут да, как бы да. это, это, такое, это, это неоправданные риски совершенно. И э, в гонках мини ты не за этим идешь, не для того, чтобы выживать, ты идешь для того, чтобы... А кто тебя забрал с лодки? Меня забрал катамаран французский Тибрюн. Большое спасибо ребятам. Очень тепло меня встретили, обогрели, приголубили. И как в семье на катамаране, потом еще неделю, семь дней мы шли. Не, ну у вас там тысяча миль была еще до да. берега. Да. Это далеко. Да. То есть они тебя забрали, а лодка осталась в дрейфе. Да, лодка осталась в дрейфе, на ней, в общем-то, было сделано все, чтобы обеспечить безопасность окружающих судов. А что ты сделал? Я оставила включен на солнечную панель на солнечной стороне. Вот свой генератор и фой, чтобы постоянно была энергия, чтобы То постоянно... есть он в автоматическом режиме, да? Да, да чтобы угу. постоянно и сработала чтобы все суда могли увидеть, что лодка есть. Установила аварийную антенна, естественно, угу. чтобы зона была как можно больше ну и какая ее а, радиус видимости там 2-3 мили а, полторы мили полторы мили ну, как максимум да. угу. одна, одна полторы мили но это, этого, в принципе, нет достаточно. этого достаточно в любом случае чтобы быть если там не слепые сидят вот, и да. там не, не если кто-то думает что лодку можно затопить современную лодку затопить нельзя вот а, я хотел ну, спросить я слышал возможно. что эти лодки просто они не тонут потому не что тонут. там есть воздушные во-первых там есть полностью запакованные внутрь как бы заформованные емкости плавучести угу. пенопластовые. Это будет как бы полупогруженная лодка, чтобы да. просто в миллион раз хуже, да. чем она просто на поверхности. Да. Находится. Да, абсолютно точно. Во-вторых, Во технологии изготовления современных лодок ⁇ это Сэндвич, то есть это специальный пеноплат, который поддерживает лодку на всегда. Даже с присутствующим килем, тяжелым килем. Угу. То есть э, на этапе, когда ты покинул лодку, ты сделала все возможное, чтобы эта лодка была в видимости. Да. А какие перспективы? А, перспективы пока не ясные, потому что очень далеко. Вот, поэтому ну, по... понятно, что по океану про тысячу миль идти против волны, против ветра, против течения. Это... Она пока идет, да, по ветру, по течению, то есть она дрейфует, перспективы не ясные, восемьсот миль сейчас от нее до берега, поэтому. Не буду даже ничего пока про это говорить. Перспективы не ясны. Мы связались со страховой, которая оценила, что на данный момент спасти нет возможности ничего не сделать. Вот, пока что на этом остановимся с, а с скажи, перспективами. Скажи, пожалуйста, по вот именно по ощущениям твоим, да? То есть была вот ситуация, когда ты была вынуждена покинуть лодку. Uh -huh. Ты к этому готовилась. Вот сейчас твое внутреннее состояние, как вот ты относишься к тому, что произошло? То есть в любом случае решение капитана, оно всегда верно. То есть если кто-то считает, что там, можно было сделать по-другому, делайте, когда вы будете на своей лодке. Это есть правило, капитан принял решение, значит это решение было принято абсолютно верно в текущих ситуациях. Но вот постфактум, да, ты сейчас находишься там на Мартиник, Uh -huh. Там в руки бокал мохито но все равно, то есть uh -huh. было что-то в прошлом. Вот как uh -huh. ты это морально воспринимаешь? Ну, я могу сказать, что паники у меня точно не было от того, что произошло. Мы все очень подготовленные, когда мы выходим на этот старт. А было очень жалко, очень жалко за вот те два года подготовки, о которых я говорила. Было очень жалко за а, тех людей, которые меня поддерживали, которые следили за моим прогрессом, за моими результатами. Не, ну это техническая особенность, а, То есть да. это уже произошло, ну не да. потому что я так хотела, ну, То есть, ну, ты... Морально очень тяжело покидать свою лодку, с которой ты провел столько времени, которую ты вот как, бы, вот как свое детище про который ты все знаешь который ты своими руками полностью готовил очень тяжело морально если ну, я вообще не неставляю тот, тот момент когда ты стоишь там на катамаране mm. и от лодки отходишь, ну, ты, видишь это, наверное, слава богу вообще. это произошло ночью поэтому очень быстро вот и в этот момент меня крепко обнимали да, это было трудный, тяжелый момент и Конечно, после этого был не один день, когда. Но ну, оно было такое, наверное, волнами там хуже да. лучше, хуже лучше. Да. И там много переживала, много думала да. об этом. Да. Ну, скажи, вот оно на будущее, оно тебя э, крылья подрезает или наоборот мотивирует? А, я когда матч-то у меня упала, э, до этого я как бы была в конце проекта. То есть вот я дохожу до мартиники, и что делать дальше, непонятно. Ну, понятно, что этот проект завершен. А, значит, упала, я такая, так, теперь понятно, что делать следующие два года. Проект не завершён. Да, потому что, конечно, хочется получить удовлетворение, satisfaction, дойти до финиша. И с этой точки зрения мотивирует, мотивирует то, что я получила уникальный опыт, которым могу поделиться, которым я, безусловно, буду делиться скажи, пожалуйста, вот если э, откатить вот всю ситуацию назад mm -hmm. да, э, есть что-то такое, что ты могла бы изменить или хотела бы изменить, или что-то бы ты делала не так, чтобы это не произошло то есть я понимаю, что, ну это в любом случае э, брак, то есть это дефект, mm -hmm. и он повлиял mm -hmm. на, ну, неважно, просто любой дефект, который повлиял на результат, mm -hmm. то есть здесь ты ничего сделать не можешь, mm -hmm. но допустим, ну я не знаю, там поставить другой автопилот или там поставить mm -hmm. карбоновую мачту. То есть я так понимаю, что ничего поменять нельзя. То есть оно было бы вот точно так же, да. это было бы просто воля случая. Да, да, да. Это меня немножечко успокаивает, что я сделала все, что могла. И я знаю, что с точки зрения подготовки все было проделано на, на... наивысшем уровне. То есть ты бы ничего не делала по-другому? Нет. Я ограничена проектом лодки, вот если мы говорим об оборудовании, которое я использую, я ограничена проектом, я не имею права менять многие части, просто не имею права менять на другие. Могу поменять на новые, но такие же. Но, ну, да. понятно, да, да. Вот, ограничена правилами и, как оказалось, ограничена ну, материалами, какими-то еще вот браком, да. Вот, да Кстати, скажи, пожалуйста, рассказать. вот э, в... Этих лодках, на которых ты шла, э, шрауц они это троса да. или пруты. Нет, это, это трасса, и это прописано в правилах. Э, То есть это не могут быть пруты. Нет. Потому что я знаю, даже в серийных лодках, которые типа там high performance, типа там x их, их, яхт, у них вместо э, этих Шраут, ну, mm -hmm. которые ван. Mm -hmm. Используются именно пруты такие металлические. Которые то тоже ломаются. Нет, естественно, да. все ломается. То есть нету на этой планете пока технологии, которая не ломается. Причем ты вот такой витой трос, ты легче заметишь его повреждение, чем повреждение. Ну пруты, я знаю, их просто меняют там по регламенту. Меняют по регламенту, да, но это не всегда там яхтсмену одиночнику по карману, потому что. Это очень дорого. Я, не, <laughs> я тебе здесь про цену это... не могу ничего сказать, я да. просто знаю, что вот да. есть такое что у нас тоже ну, просто uh -huh. плетеные эти ванты, uh -huh. ну то есть тросами, поэтому я никогда не ходил. Но у, я меня просто, у меня просто прописано inox uh, uh, А, okay, окей, понятно. Есть, у меня как бы, в этом плане все просто, у меня очень многое прописано. Я не могу поменять это, там, диаметр или куда у меня приходит ванты. Я не могу как бы со своей лодки она сейчас приходит в центр палубы. Я не могу ее перенести к борту и сделать бы который крепит к борту, потому что это не предусмотрено проектом, я не имею права это сделать. Нет, ну естественно, потому что это может быть еще да. хуже в результате. Это просто не по правилам. Я просто стану другой лодкой, которая уже не может участвовать в этих гонках. А скажи, пожалуйста, вот какие у тебя перспективы на будущее, на ближайшее? Или там не на ближайшие, а на дальние? Ну, я буду, естественно, пытаться завершить проект. То есть впереди еще два года. Следующий трансат будет в 2021 году. То есть он раз в два года проходит? Да, раз в два года. Мне бы очень хотелось, чтобы это была уже борьба за победу, потому что за эти два года я получила огромное количество опыта, и я показала очень хорошие результаты на старой лодке. То есть все французы говорят, что... Господи, как хорошо, что у тебя старая лодка. Иначе бы... <смех> Нам было бы очень страшно. И сейчас меня многие поддерживают, считают, что я вполне себе могу претендовать на подиум, если будет новый проект, новая лодка. Вот Поэтому вот план максимум, если будет надежный партнер, с которым удастся делать новый проект, хотелось бы... Делать это на новой лодке, снова пройти все эти квалификации, снова пройти все эти гонки, изучить эту лодку, использовать полученный опыт. Вот если так не случится, жизнь как бы она штука непростая, то э, если мне удастся там как-то со своей лодкой договориться, если она все-таки доберется, э, можно будет попробовать э, на этой. Ну, видишь, сейчас ситуация настолько непонятная и нестабильная. Единственное, что я могу сказать, что очень много опыта вот сейчас у меня есть, который хотел, хотелось бы приумножить, использовать, скажем так, не, не потерять сейчас, вот, поэтому... Слушай, а я знаю, что ты ведешь, то есть ты в социальных сетях присутствуешь, да. и у тебя есть там, и ты на YouTube что-то снимаешь, да? На YouTube мало, потому что очень много времени уходит на монтаж, я все-таки... Работаю, гоняюсь, сама готовлю свою лодку и сама занимаюсь вместе с помощниками медиапродвижением. Четыре работы, <гоняюсь> поэтому... Я вот, внизу да. под видео дам ссылочки на все социальные медиа Иры, и вы можете просто подписываться да. и на... Я не знаю, что у тебя там основное там. Фейсбук да. Ну, конечно, есть Фейсбук, Контакт, Инстаграм и youtube канал, на котором я что-то выкладываю, но. Это все будет да. внизу, то есть клацаем подписываемся и <с смотрим, следим, переживаем, вот. Лайки, лайки ставим, лайки ставим. Ирочка, я, наверное, мы уже будем заканчивать. Я. Безумно рад был тебя видеть у нас. И я надеюсь, что вот следующая гонка, которая будет, то есть мы тебя будем встречать уже там с флагами и шампанским, и стрелять тебя пробками, выходящие мимо. Вы, друзья, подписывайтесь на оба канала, на мой, на Иры, и мы вам будем рассказывать, показывать и держать в курсе всего всего самого современного, что происходит в мире спортивного яхтинга. Не только крузинга. Спасибо большое. Пока. Пока.